Черноголовая овсянка, встречается в степях Нижней Волги и Предкавказья, излюбленные места обитания сырые ложбинки, поросшие высоким бурьяном и редким тростником, также предпочитает колючие кусты шиповника, терновника, кусты тамариска. Яркий и красивый самец заметен издали, птица очень красива, самец с оранжево-желтым брюшком и шеей, голова птицы и щеки черного цвета, с бурым оттенком. Хвост и крылья темно-бурые, Самка тусклее, почти однотонная, сероватых и желтоватых оттенков, молодые птицы окраской похожи на самку, брюшко желтовато-серое, спинка серовато-бурая, отличие птицы очень заметное. Основу рациона составляют растительные корма, такие как зерна злаков и семена разнообразных трав. В период размножения птенцам необходим белковый корм, поэтому они начинают поедать мелких беспозвоночных, вскармливают птенцов смешанными кормами. Гнездятся на земле или же в колючем кустарнике. Гнездо строят на высоте до метра. В году одна кладка из четырех 6 яиц, белых или голубоватых с мелким, четким темным крапом. К размножению приступают во второй половине мая и заканчивают в июле. Насиживание с самкой длится 14 дней. Молодняк вылетает из гнезд на 12-16 день. Осенний отлет у овсянке начинается в августе, заканчивается уже к сентябрю. Основная масса летит в Индии.